Всем привет, я Эндрю Бёртс я приветствую вас в городе-курорте Сочи. Однажды я взял и переехал в Сочи и живу тут уже 6 лет. И я хочу поделиться с вами плюсами и минусами жизни в этом городе, но сначала позвольте о нем немного рассказать. Всего две. 20 лет назад в Сочи был ужасный климат, здесь была болотистая местность, населенная огромными малярийными комарами. Климат меняется с удивительной скоростью и возможно еще через 200 лет Сочи окажется под водой. Но сегодня это самый популярный российский курорт. Интересно, что Сочи является самым длинным городом в Европе, но тут нужно сделать уточнение. Сочи-центр, где мы сейчас находимся, довольно маленький городок, а вот Большой Сочи тянется от Красной Поляны до Магри, и в него входят Адлер, Лоо, Мацеста, Лазаревская и другие населенные пункты. Сочи расположен на широте Ниццы, Кан и Монте-Карло. Сочи – это более 300 солнечных дней в году и 118 километров пляжей. Сочи – это самый южный из всех российских городов, но самый северный город, где выращивают чай. В России только в Сочи растут пальмы, мушмула, фихуа, инжир, эвкалипт, а на улицах слышен запах цветущей магнолии. Да, уж интересный город, не правда ли? Но каково в этом городе жить? Сейчас вы услышите мой честный отзыв. Сначала в позитивном ключе. В Сочи я приехал на поезде с небольшим рюкзаком. И как только сошел с поезда, я сказал себе, кажется, я дома. Мне очень понравился климат, ведь в Сочи самый чистый воздух из всех российских городов. Климат мягкий и теплый. При мне максимально низкая температура была минус 6. Обычно зимой тут около 10 градусов тепла. Но эта зима выдалась холодной. Так вот, морской бриз и горный воздух. И другие преимущества жизни в подобном климате благотворно влияют на здоровье. А здоровье ведь это очень важная часть жизни. Ставлю 5 звезд за климат и перехожу к природе. Ну, во-первых, это, конечно же, море. Сколько же в нем романтики. Живя в Сочи, какой бы тяжелый ни был день, ты можешь вечером прийти на берег моря, проводить закат и прийти в норму. Море – отличный антидепрессант. Когда я только приехал в Сочи, я работал без выходных, но из окна съемной квартиры и из окна на работе я видел его, и оно придавало мне сил. Море – не только место для купания, оно еще и может накормить. Часто можно наблюдать за тем, как рыбаки вытаскивают из воды свою добычу, так что море не даст вам умереть с по утрам не хочется вставать, особенно если на улице темно. В Сочи рано светлеет, поэтому просыпаться тут легче. А если вы пьете кофеек с видом на море, оно настраивает вас на нужную волну. К морю мы еще вернемся. Горы. Круче гор могут быть только горы у моря. После того, как я первый раз ходил в горы, я решил, что больше туда никогда не вернусь. Я тащил огромный рюкзак, практически вертикально вверх, но когда я проснулся и вышел из палатки, я заболел горной болезнью, в хорошем смысле этого слова, и потом не раз туда возвращался. Для любителей полазить по горам Сочи потрясающее место. Помимо моря и гор в Сочи есть водопады, чайные плантации, реки и озера, да чего тут только нет. Возможность по выходным посещать водопады и скалы, что другими словами означает путешествовать, стала для меня важным пунктом в принятии решения о переезде. Следующий плюс я бы так и назвал – возможность путешествовать, не отходя от дома. Каких-то полтора часа на автобусе и ты в другой стране. Я имею в виду Абхазию. Летом туда можно ездить, как на дачу. Если вы туда ехать не хотите, то у вас есть 118 километров пляжей и еще больше горной местности. Не знаю, как сейчас, но раньше ходил паром в Грузию. Туда можно добраться за 5 часов по морю. Также ходит круизный лайнер в Турцию. Не каждый регион России может похвастаться такими соседями. Можно еще найти кучу преимуществ Сочи, но для меня вышеперечисленных плюсов хватило, чтобы принять решение о переезде. Я не люблю мегаполисы, и я 9 месяцев пожил в Питере, и мне он показался серым и безжизненным. После Питера я переехал в Сочи, и моя жизнь зацвела новыми красками. Как я уже говорил, Сочи-центр небольшой. Однажды мне нужно было сходить по делам по поводу оформления документов в несколько мест. Этих мест было более семи. Все основные структуры находятся в центре Сочи, поэтому я решил все вопросы за пару часов без использования транспорта. Такой вот интересный плюс. Даже в маленьких городах иногда приходится ездить в разные концы города, чтобы получить одну справку. Переезд в другой город это решительный шаг и часто не хочется уезжать из родного города из-за друзей и близких потому что хочется быть чаще с теми, кого любишь. Но Сочи в этом плане радует, ведь друзья и родственники часто приезжают в Сочи на отдых. Забавно то, что в Сочи я порой встречаюсь с друзьями и знакомым чаще, чем если бы я это делал в родном городе. В Сочи проводятся различные мероприятия мирового уровня, например, Формула-1, Чемпионат мира или Олимпиада. Есть возможность посетить их и стать участниками событий мирового масштаба. Сочи – спортивный город, и здесь можно... Заниматься спортом круглый год прямо на улице. Если вы любите спорт и давно хотели им заняться, можете с переездом в Сочи начать новую спортивную жизнь. А еще в Сочи отличные дороги. Я не езжу за рулем, но по местному ТВ смотрел передачу, в которой хвалились сочинские дороги. Они сделаны по какой-то уникальной технологии, и в той передаче говорили, что дороги лучше, чем в Москве. Поэтому, если вы автолюбитель, то наверняка будете получать больше удовольствия, двигаясь по хорошей дороге вдоль моря, чем по улицам своего города. Следующий плюс я бы назвал «Есть все для жизни». То есть Сочи – это город, и в нем, по сути, есть все для нормального проживания, как и в любом крупном городе. Так, стоп. Вы что, уже там вещи собираете? Не спешите собирать вещи, это были только плюсы. Сейчас я расскажу вам о минусах. Итак, больше всего Сочи меня бесит стоимость жилья. Это просто какой-то ад. К счастью, мне удалось купить студию до того, как цены взлетели до небес. Мне удалось купить студию в центре за полтора миллиона рублей. Когда я рассказывал об этом в своем блоге, мне никто не верил и пост набрал сотни гневных комментариев с обвинением во лжи. Многие посчитали, что я риэлтор. Ссылку на свой блог я размещу в описании к видео. Сейчас студия стоит около 5 миллионов но советую не ориентироваться на эти цифры ведь к моменту выхода этого видео она может стоить уже 6 и 7 недвижимость в сочи это биткоин который никогда не падает в цене ведь не зря говорят знал бы прикуп жил бы в сочи я извиняюсь, но я не могу долго рассказывать про недвижимость в Сочи. У меня поднимается давление так же быстро, как и цены на квартиры на Черноморском побережье. Если вам интересно, поставьте лайк, я расскажу об этом в следующих видео. Стоимость жилья не единственная стоимость, которая меня бесит. Меня бесит стоимость жизни, а если точнее, то стоимость всего. Я даже не знаю, с чего начать. Представим, что сейчас утро и начнем с кофе. В Уфе, например, капучино стоит 100 рублей, в Сочи 200, если на пляже 300. Все в Сочи хотят получить прибыль с туристов и накручивают цены. Местные знают некоторые места, где можно купить что-то подешевле, но думаю, все равно это будет дороже, чем в вашем городе. А что насчет работы в Сочи? Грубо говоря, если взять среднюю температуру по больнице, то в Сочи работа мало, а зарплата низкая. Добавьте к этому еще сезонность. Именно из-за этого, из-за того, что не смогли найти хорошую работу, многие уезжают из Сочи. Разумеется, в Сочи есть востребованные профессии, например, строители. В Сочи, ведь строить можно круглый год, например... Еще риэлторы, потому что на рынке недвижимости в Сочи ажиотаж. Также стоматологи лечить зубы в Сочи дорого, и многие ездят за этими процедурами в Краснодар. Лично я работаю удаленно, и это еще один пласт работников, которые проживаются в Сочи. Я говорил в плюсах о том, что вы будете часто видеть друзей, но тут я хочу также упомянуть, что эти друзья на время своего приезда, скорее всего, захотят пожить у вас. Не то чтобы минус, но это может создать неудобство. Однажды меня укусил клеч, и я почувствовал симптом заболевания. Я пришел в больницу в Сочи, на что врач посоветовал мне пойти купаться и загорать и даже не, смал, не стал осматривать меня и ничего больше говорить. Много слышал и читал нелестных отзывов о медицине в Сочи, но скорая, кстати, за мной приехала быстро. Короче, будьте здоровы, и тогда это вовсе не минус для вас. Я уже говорил, что в Сочи можно путешествовать не отходя от дома, но если вы хотите отправиться за границу, то это выйдет вам дорого. И Сочи по всем направлениям дорогие путевки. Как вариант самостоятельно долететь до Москвы, а тур купить оттуда. Но согласитесь, это неудобно. Кстати, в Турцию мы дешево слетали из Краснодара, но это тоже не самый удобный вариант. Сегодня прохладно. Кстати, за отопление в Сочи платят больше, чем в Сибири. Один год у нас не работало отопление, а платежи за него все равно приходили. Пришлось писать главе города, сейчас отопление подчинили. Ну, в общем, с ЖКХ мне пришлось понервничать, но, возможно, потому что я ранее этим вообще не занимался мы тут отличные только влажные мы сидели в гостях у друзей на балконе у них там отличный вид на море так вот минут за 20 чипсы стали влажными и невкусными в квартирах могут песневеть продукты ну или сама квартира кстати у некоторых из-за климатизации появляются аллергии а еще в сочи ужасный сервис я пару раз сталкивался, что в сервисах мне ломали телефоны и, возможно, воровали запчасти. Официанты тут не улыбаются. Некоторых даже ругают за то, что они улыбаются. Если вы уже были в Сочи, то, думаю, вы согласитесь, что в любой сфере тут плохой сервис. Кстати, а вы любите ходить пешком? В Сочи гористая местность, поэтому тут часто нужно подниматься в гору затем спуститься затем опять подняться для некоторых это может быть проблемой но мне нормально я люблю ходить пешком дороги тут хорошие но это естественно только на центральных улицах во дворах они очень узкие когда впервые на них попадаешь постоянно чувствуешь стресс но местные таксисты чувствуют себя неплохо а, В сочи благоустроен в основном только центр а... Подальше на окраину встречаются вот такие дома, и даже похуже. Те, кто приезжает на отдых в Сочи, называют бздыхами. И когда ты живешь и работаешь в Сочи не первый год, эти вздыхи реально бесят. Извините, просто когда спешишь по делам, а по городу неторопливо прогуливаются отдыхающие в купальниках и не позволяют тебе пройти, это немного раздражает. За лето в Сочи приезжает около 7 миллионов человек, то есть это примерно население Санкт-Петербурга. В самом Сочи проживает около 450 тысяч. В сезон скапливается куча мусора, и раньше вся эта свалка была в черте города и издавала характерный запах. Сейчас ситуацию исправили, но мне кажется, ее просто замаскировали. Что еще сказать? В Сочи хорошо обустроен только центр, и сложно получить хорошее высшее образование. Говорят, что Сочи зимой умирает, но за прошедшую зиму Сочи посетили даже больше человек, чем на зимнюю олимпиаду 2014 года. На этом мой отзыв подошел к концу. Если вы действительно хотите жить у моря, и вас не пугают минусы, то у вас все получится. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!